И чтобы не загружать свою голову, я думаю, так, отлично, берем 5 штук в Варифлейм по скидке. Нас, <с <с мне, в принципе, нравится эта идея, упаковка классная, <с спрей <с тин, тин и продолжаю использовать. Еще у меня остались, по-моему, зеленая одна пачка, и эти есть. с вами просто о красоте, я Таня и сегодня пустые баночки, но прежде чем мы начнем, я скажу и покажу помаду, которая накрашена, потому что иногда мне задают вопросы, вот такой помада. я уже не помню, простите ради бога, как она там точно-точно называется, какая-то матовая, да 41-635, вот такая вот помадка, типа нюдовая, слегка коралловая, в принципе на яркие глаза, как сегодня у меня, подойдет поехали по продуктам итак, первый продукт, это лак для волос когда-то я вам недавно рассказывала, как я укладываю волосы и у меня очень много уходит средств косметических, в том числе лака для волос они у меня заканчиваются, поэтому я чтобы себе лишнего не думать, я всегда брала в Арифлейм несколько упаковок по какой-то хорошей скидке такого лака. Он заканчивается, я его меняю на точно такой же. Почему? Да потому что в лаках разбираться очень сложно для волос. Как бы вроде как, знаете, любым пользуешься, но вроде неплохо. И поэтому сказать или уловить вот эту разницу между каким-то там из магазина подороже и Арифлейм я не могу. И чтобы не загружать свою голову, я думаю так. Отлично, берем 5 штук в Oriflame по скидке и закрыли вопрос и пули. Так, закончилась у меня вот эта штука. Это классная вещь, это двухфазная смывка для косметики, в основном для глаз я ее использую. Очень хорошее средство, у меня есть такое же, просто у меня их было несколько. Одно на косметическом столике, одно в ванной, поэтому еще у меня есть. Средство хорошее, я делаю ватную палочку, беру вот здесь такое отверстие тоненькое. И, значит, я эту ватную палочку смачиваю, и вот здесь внизу вот это вот то, что все накрасилось, его, естественно, мылом вымыть невозможно, ну, не мылом, а умывалкой, да. И я аккуратненько после умывания все вот так вытираю, вытираю, или утром, если все равно еще темные круги после умывания остаются, какие-то остатки. декоративной косметика опять этой палочкой-палочкой. Короче, это средство очень-очень качественно, быстро растворяет, мягким движением ты убираешь все лишнее. Поэтому оно бесценно, это must-have у меня прям вот обязательно-обязательно должно быть. Коллекции, что заканчивается регулярно, блески для губ, ну, сегодня у меня помада, блесками я тоже часто пользуюсь, они хорошие, они густоватые были, хорошо долго держались, еще парочку остались, не знаю, сейчас решила, короче, другую стратегию я. пусть они все закончатся, а потом я буду думать, что покупать, а то сейчас опять накуплю таких же блесков, хотя у меня еще 35 помад, ну, в общем, на паузе. Продукт из коллекции Novage это средство для, вокруг, для области вокруг глаз, крем. Вот таким образом мне мама научила их заканчивать. То есть я разрезаю тюбик и потом еще вот отсюда палочкой вытягиваю остатки. Остатков очень много остается, когда вы разрезаете. Еще там процентов ну, 15 крема точно есть. В общем, лифтинг ушел в историю. Сейчас у меня остался от пигментных пятен Новэйч. в общем, я сейчас просто уже по остаткам пользуюсь. Но у меня есть хорошая новость. Я сделала уже заказ Reflame в Украине. Три подряд я сделала. Как-то, по-моему, перед Новым Годом или что-то там такое. Три месяца подряд я поделала заказ. В общем, они уже пришли. И сейчас последний этап я организую, как их переслать в Мое личное владение, поэтому я уже спокойнее так. Ну, закончится, закончится. Мини-спрей. Да, вот как бы часто продается у нас. Мне, в принципе, нравится эта идея. Упаковка классная. Спрей Тинтын. Тинтын, ну, -тин, да, это главное понять. Дивайн у меня был. Вот дивайн. Хороший аромат. Он такой у меня ассоциируется с моей... Я, когда начала работать в Reflame, это было, мне было 20 лет. Вот это, по-моему, у меня был один из первых ароматов, если не самый первый он был новинкой тогда, и вышел, и я купила, я помню, мне много-то комплиментов говорили, причем люди, просто ой, вас во аромат, воской аромат, и я вот как-то вот это все у меня вместе соединилось в одну картинку Дивайн, ну, для меня вот такое воспоминание, в общем, я и этот прекрасно закончила, <соцucking> <соцucking> в мини-версии, не знаю, что с большой, ну, просто сейчас слишком много соблазнов, сейчас в Reflame такой огромный ассортимент ароматов, что а и то, и то, и то, и то, но всем невозможно, у меня еще две упаковки, даже здесь сейчас стоит, две упаковки не распечатаны, вас ждет. Я обязательно буду распечатывать. В общем, поэтому, какие ароматы я буду дальше покупать, еще неизвестно. Так, то, что у меня заканчивается всегда, и я уже, наверное, не буду много посвящать этому времени. Это маска Рояль Вельвет. Вы видите, что я пользуюсь регулярно. Я вам тоже всем советую. Классная маска. Это патчи и такие, и такие. Кстати, вот у меня закончились и те, и те. Ну, в смысле, как? Я открыла, да, и использовала. И продолжаю использовать. Еще у меня остались, по-моему, зеленые одна пачка. И эти есть уже, кстати, последние пачки. Все прекрасно, результат на лицо хороший очень дополнительный уход. Дополнительный уход это то, что после 30, 35 сможет ваш возраст отодвинуть на 10 лет. Это процентов, Но при условии, что вы будете делать раз в неделю дополнительный уход хотя бы раз в неделю мы делаем либо маску, либо патчи. Ну, не говоря уже о том, что у нас есть, кроме дневного ночного крема, еще там какие-то скрабики, еще какие-то там сыворотки, да. Но еще вот, если еще дополнительно маски, все, минус 10 лет, я вам гарантирую. Сегодня начинаете, через 10 лет смотрите в зеркало, и вы выглядите на 10 лет младше Я вам 100% говорю То есть, ваше лицо, его рельеф не изменится Больше, чем там на 5-10% а Наша косметика на это способна И последнее, что у меня здесь есть Это карандаш Мой любимый, мой любимый карандаш Я вообще люблю очень эти карандаши Ariflame. Я им пользуюсь очень-очень много лет Без всяких нареканий Лучше я карандаши не встречала, хотя пробовала Но Ну, как бы, мне нет смысла там ну, В Диоре только вот Диор написано Ну, не, ну прикольно, я не, я не против как бы. Что еще лучше, кроме прикола? Ну по качеству нет. Закончился просто мой любимый цвет. Такой вот он э, ярко-ягодный, под малиновые такие яркие помады, под темные такие помады. Но у меня был в запасе. Тоже несколько штук я там как-то набрала новеньких. И я очень счастлива, потому что только я этот выложила, сразу же я из новой косметички положила новый. И у меня с этим, в этом плане все окей. И я продолжаю красить. Тем более, что сейчас зима. Э, яркие помады достаточно... Ну, приятно пользоваться яркими помадами, и без контура я не люблю. Особенно вот это у меня есть блески, такие помада блеск, яркая, естественно, с контуром. Ну, это мой конек, яркие помады. И последнее, что, кстати, у меня закончилось, тоже могу вам показать, не Reflame, это вот маленькая упаковка духов Dior Joy. Сейчас, видите, все маленькое заканчивалось, потому что очень много разъездов очень мало стабильности да? куда-то едешь, берешь маленькую упаковку и они у меня реально я уже даже не знаю, уже, может лет 5 вот это точно была. Ну, и это достаточно долго. Но в разъездах, когда ты не берешь, естественно, всю парфюмерию, берешь только один флакончик, и он маленький, и ты им пользуешься каждый день, допустим, неделя-две, и уже результат на лицо, аромат заканчивается. Ну и слава богу, потому что есть еще новые. И на этом все, мои дорогие друзья. Закончились мои пустые баночки. Ждем полных баночек. Я буду обязательно открывать эти посылки. Я буду, конечно, с вами, так что не расслабляемся, ждем. Также пишем комментарии. Подписываемся на канал и ставим лайк этому видео. До новых встреч, всего хорошего, пока!